всем привет! Вы на канале Максим Иванов. И сегодня я буду строить, показываю, как построить такого бонни. Вот. Это из ВНАФ.